Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я безумно рада вас всех сегодня видеть. И надеюсь, что видео, которое будет сегодня, и вы его будете смотреть, вам понравится. Потому что мне эта идея зашла и показалась гениальной. Ну, в общем, все как всегда. Я вас прошу активно принимать участие в обсуждениях в комментариях, потому что я буду читать все ваши комментарии и, по возможности, постараюсь все пролайкать. Ну, поэтому я не буду тянуть. Не забывайте подписаться на мой канал, поддерживайте меня лайками. А мы, собственно, приступаем. почему моя кровать там? Как мне вернуться назад? Как это вообще произошло? почему? почему? как-как? А, что мне? Что это за магия такая? люстра. Что здесь делать люстра? Что это такое? Почему оно здесь а я здесь? Как мне вернуться? Вы знаете, почему я здесь оказалась? Почему я на потолке? И это вообще это не мой дом. Что это за место? Я здесь первый раз. Я, я не знаю что это. Что это за дети? Что это за баба? Что это за мужик? Кто это вообще такие? Почему я у них дома? Что я здесь делаю? Объясните мне кто-нибудь, что происходит? Ладно, давайте без паники попытаемся с вами осмотреться и принять какие-то меры. Попытаться. О господи, вы только посмотрите на это, у меня машина за окном. У меня стоит машина за окном. Что происходит? Да уж, о, ну хотя бы тут есть пылесос, парочка тапочек, женская сумка и какие-то подарки Подарки, к сожалению, закрыты, видимо, кто-то очень сильно не хочет, чтобы я их открывала и смотрела, что там за подарочки Ладно, непривычно, конечно, непонятно, почему это вот здесь вот так Киска, айфон 6, ребята, кто-то забыл коробку от айфона 6, но она, кто-то ее зачем-то приклеил очень старательно. Наверное, это протяжение. А это что? Это шлейная машинка. Никогда не любила шейные машинки, потому что я не умею. Но здесь много кисок, меня это радует. Киска раз, киска два. Утюг. Утюг. Ладно. Хоть я и в шоке, я предлагаю нам посмотреть, что тут есть еще. Пойдемте. О господи, что здесь вчера происходило? Это, это что у меня вчера здесь была вечеринка? посмотрите, у меня раки тут лежат, какие большие раки. Вы Любите раков? Я люблю раков, но ем только у них жопу, потому что жопа у них вкусная, аппетитная жопка раков. Залог успеха, ставьте лайк. Что тут еще есть? Пюрешечка. Прям, смотрите, за столе. Я не понимаю, почему только гости мои ничего не поели, видимо, они были сытые, Я не знаю, любят пиццу или суши. Тут есть и сок, и греночки, и черешенка, и креветосики. Креветосиков, кстати, по-моему, две порции. Аж. Даже макарошки с пюрешкой, да? И поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с макарошками. Но я это, конечно, есть не буду, потому что, вы посмотрите, оно уже все такое заветрилось вчерашнее. Хочется чего-то свеженького, поэтому нужно пойти поискать что-нибудь в холодосе, наверненько. Пойдемте. Ох, посмотрите, какие дары меня балуют здесь. Яйца, кстати. Яйца кончились, кто-то разбил все мои яйца, там нет яиц! Сос. Колбаса такая, как будто ее только что принесли с рынка. А вот яйца. А я искала яйца. Яйца-то вот где. Хорошо. А тут есть всякие фрукты. Кстати, фруктики отличная альтернатива. Я, наверное, возьму банан. Бананчик. Люблю бананчик. Бананчик это так вкусно. Но банан это хороший завтрак. Как вообще можно жрать банан сверху вниз? Почему у меня еда не уваливается обратно? Почему она идет в кишку? Непонятно. Но на этот вопрос ответим как-нибудь в другой раз, а пока я буду жрать банан. Не смотреть, как я ем банан. Ну-ка, не смотреть. Покушать банан это, конечно, хорошо, но я бы хотела что-нибудь попить. И поэтому первым делом в этом доме мне нужно найти, где здесь находятся чашки, потому что я не знаю. Здесь какие-то крупы. Крупы. У меня обычно у них заводятся жучки-паучки. Здесь всякие хлопушки. Принглс, кстати. Люблю Принглс с крабом, мои любимые, но я в поисках здесь другого кружки. Это отсек для Алексея Столярова. Потому что здесь всякое спорт-питание Тут для детей, потому что меня встречает Эльза Что-то опять для детей Опять сладкое Хлопья Хлопья Сладости Сладости И снова сладости Очень много сладости. А, я поняла, кружки-то, наверное, вот в тех ящиках А как я доставать до них буду? О, ну ладно Ого, это что за хлопят-то такие? Вы видели такие хлопья когда-нибудь в размере? Они же просто хлопья-убийцы, по-моему, они могут нас убить с вами, нет? А здесь могут быть вилки, ножки. О! охо -хо, хо Нормально. Ладно. Не та остановочка, не та. Так. О, -о, -о, -о. Фу, блин. Такое ощущение, что это на тебя сейчас все свалится, потому что ты такое открываешь, и оно все на тебя смотрит. А ты смотришь на это. Это просто какая-то жесть. Так, это надо аккуратненько закрыть. Хорошо, может быть, кружки здесь? Нет, там, там мусорка, это же логично, под раковиной всегда мусорка угу. Банки, э, формочки для того, чтобы сделать всякие печенюшки Ах, Почему нет кружек? Где кружки? Опять кастрюля Дом, в котором одни кастрюли Хлеб Бородинский Хо -хо -хо. Фу, кто-то завел рыбу в сковороде Кто-то завел камбалу в сковородке она вся коричневая, слилась с местностью Ладно, я глупая, я нашла, вот у меня же есть молоко Мягкое молоко, не вытекло Кружка не берется, прилипла Ладно, все, все время я ходила и не видела кружек просто в упор Но проблема в том, что они, их слишком притянула сила тяжести, я не могу их взять И вот она, кружка, сейчас попробую сюда что-нибудь налить, например, молоко Потому что кофемашинки я почему-то не заметила Хотя, может быть, она здесь есть Так, я пока поставлю на шкаф Надеюсь, шкаф ты не будешь возражать Потому что мне нужно найти молоко шкаф Кстати, а есть чем-нибудь в морозилке? О, нормально Ни хрена себе, там краб лежит Там целый здоровенный краб Ни хрена себе, вот это богато живем Богато Смотри, целый краб Ты видел? Целый краб Ну-ка, краб, вот такую большую краб Ладно Надо взять молоко Молоко Молоко Беру молоко и буду петь молоко Главное, чтобы оно Лилось хорошо Я налью тебя в кружку или нет Не знаю, налить в кружку, не налить в кружку Давайте из горла петь, Чем мы церемонимся У нас сегодня все не так, как у нормальных людей М -м -м. Вкусняшка Ладно, пойдемте смотреть дальше Молоко это, конечно, вкусное, но я хочу еще что-нибудь себе закинуть в рот О, блин, у меня же есть телевизор, надо его посмотреть О, и по пути захочу Виноградик кстати, зацените, какие мне подарили цветочки Пылью пахнут Бывает А еще я очень сильно люблю слонов Настолько сильно люблю слонов, что у меня дома одни слоны Маленькие, большие, с большим хоботом, с бивнями, без бивни, золотые, не золотые Но тем временем мы с вами потихонечку дошли до оборванной люстры Да, это все кошка, она любит грызть всякое Кстати, где моя кошка? Не хм, кишка Хочу кишку Кишка! Ой, а тут какие-то фигурки, книжки о, игра присола в танец с драконами, кстати, о птичках Ну, в принципе, очень даже удобно В моей семье даже сами бреем свои волосы Вот, судя по той коробочке Можем, потому что, потому что могем Собственно, видите, как странно смотреть телевизор вверх ногами Почему у меня они по-другому ходят, не как я? У меня же голова заболела У вас не болит еще голова? Пишите в комментариях А что в этом ящике? Давайте посмотрим А тут тоже книжки Николай Гоголь Ничего из гоголя не помню, кроме мертвых душ, то смутно, очень смутно А, караоке, блин, я бы попела сейчас караоке, но не могу, как я дотянусь до караоке-то Я хочу попить караоке, я хочу петь ла-ла-ла-ла, а мне все мало Кто знает, тот поймет, а кто не знает, то не знаете дальше Берегите свою психику, пойдемте, я не знаю, куда-нибудь еще, туда или туда, я не знаю, куда пойти что происходит, почему это все здесь, а почему я на потолке? Люстра! Я теперь могу трогать люстру. Пишите, кстати, в комментариях, бывало ли у вас в детстве такое, что вы мечтали повисеть на люстре. Лично я, да, и сейчас у меня есть возможность хотя бы ее потрогать вот таким образом и подергать. А вообще прикольно. Можно представить, что это какой-то костер вуду, и я шаманю. Колдую, что вы будете получать только пятерки, не знаю. Все, что хотите. Вчера, кстати, оставила здесь свою обувь на полу. И как мне ее теперь достать? Сегодня гулять я точно не пойду. Да. Кошелечек кто-то тут оставил. Давайте его посмотрим открыть. Попробуем. Что-то он не открывается. Видимо, он на пароле. Face ID или в нашем случае Face палец. Не, не работает. Жаль, а вдруг бы там денежки лежали. О, Зеркало. Можно себя хоть немножечко привести в форму и поправить свои волосы, потому что я лично в шоке и у меня очень сильно кроет мне голову. Так, журнальчик. Надо бы почитать журнальчик. Я бы рада почитать журнальчик. Журнальчик. Иди ко мне. Не получается. О, iPhone. Ребята, тут iPhone. Тут айфон. У меня может появиться еще один такой. Что это за iPhone? Давайте попробуем взять iPhone. Нет. Нет. Ладно, зато я могу делать так, как больше никто никогда не сможет смотреть. Хуй какая я сильная, независимая женщина, которая качается на диване. Фух, я бы, конечно, сейчас присела бы на диван, но что-то я устала, поэтому я посижу на полу. Ну или полежу. Здесь, хотя это больше потолок Ну ладно, для меня это сегодня пол Ой, тут есть камин Камин Ух, Как хорошо, что тут есть камин А он тепленький, от него прям веет так теплом Класс У меня никогда не было электрического камина Но теперь, видимо, появился в этом перевернутом мире Где я хожу по потолку Ну что поделать Тут даже есть часы, правда я до конца не понимаю, сколько здесь времени Сейчас, подождите, это что, это три? Подождите, сейчас как-то как надо изогнуться, чтобы понять, сколько времени. 9. да? Пишите, кстати, в комментариях, сколько времени. Правильно я определила, 9 сейчас или нет? Ну, понятно, что здесь минутная стрелка, но мы на нее забьем, мы округлим. Фух, я прям что-то устала рассматривать этот весь дом. Ладно, пойду сделаю макияж, а то я до сих пор в неглиже. Так, я думаю, сейчас самое время вернуться в эту комнату И посмотреть что-нибудь из одежды Потому что мне надоело ходить в пижаме В ней очень жарко, а тут очень сильно топят Сейчас будем выбирать печу Ладно, я вижу немножечко одежды Сейчас что-нибудь подберем под себя Но я вам пока не покажу Hello. Я переоделась И теперь я хочу накраситься Потому что я еще до сих пор не привела себя в порядок Для этого посмотрим, что есть у местной хозяйки Здесь, потому что она такая потому, Ну или это я ну, Браслетик есть, можно его закрыть Воровский, кстати, богатая женщина, богато живет. А вот и косметикой. Теперь у меня есть тушь, и можно накрасить ресницы. Теперь закрыть, эту штуку надо. Оп. Сейчас буду красиво, спасу нет, просто. Красьте вверх ногами, я скажу вам то еще приключение, потому что непонятно, где вверх, где низ, и как ты вообще красишься реснички. Но экспириенс мне довольно-таки нравится. Мне кажется, даже я лучше крашу ресницы так, чем в обычные какие-то дни. Я немножечко привела себя в должный образ, накрасила реснички, потому что здесь из того, что мне приглянулось, были только они. И теперь я хочу пройти по лестнице, которую я увидела вон там, потому что, я так подразумеваю, здесь есть что-то еще. Пойдемте посмотрим. Это детская мы попали в семью, где есть куча детей, и у них три детских. Ладно, давайте начнем с... Пацанячий детской, я не знаю Я ни разу не была, кстати, в комнатах у мальчиков Как-то не довелось О, вы посмотрите, у этого мальчика есть руль Я тоже себе такой хочу Боже, это так круто туда же есть ручник, чтобы переключать передачи Блин, почему у меня такого в детстве не было? Я бы реально гоняла бы в гоночке только так О, Очень миленько, блин, а как он сидит на стуле? О, кстати, его можно крутить Ай не прокручивают дальше? Здравствуй, человечек. Как тебя зовут? Мы держимся с ним за ручки. У нас дружеская любовь. А что мальчик хранит за секреты в своих шкафах? <свистит> <свистит> мстители. А я думала, там будет что-то другое. Но нет, там Мстители. Там реальные Мстители. А во втором ящике? <свистит> Он учит французский. Ладно, я сразу поняла то, что эта семья непростая, потому что у мамки сразу Сваровские лежали. <свистит> как бы сами все это видели. Блин, это так круто, тут целая железная дорога у детей. У меня в детстве был вот такой вот маленький паровозик, и я была счастлива и мечтала вот о такой вот большой железной дороге. Блин, когда у меня будет ребенок, вот я ему буду вот такую хрень делать, и одновременно буду себя ненавидеть, потому что я буду захламлять свою квартиру, но это же круто, это реально круто. Машинки, тирексы какие-то, все, кино, так миленько. У него даже есть... Машинка вот такая, ой, она крутится. У него реально все крутится, офигеть, пацан вообще молодец. Жалко по потолку, я не поездю, только да, даже вот так не смогу поездить. Ну ладно. А что у него в шкафу? Там прячется одежда. Я думала монстр. Но нет, обычная одежда. Ой, тут всякие рубашки, распашонки. Ну хоть трусов нет и на этом спасибо. Ой, блин, опять у меня было чувство, что сейчас на мне это все вывалится Но оно и вправду может вывалиться, но нет, опять носки всякие Ладно, пошлите в следующую детскую комнату Следующая детская комната, это девчачья комната Вот в таких комнатах я уже была, вот в таких вот я существовала Здесь, кстати, принцесса того чувака, который был у, видимо, брата этой девочки в комнате Есть зеркало, кстати, смотрите-ка это мое отражение, это я. Да, вот эта кислота, конечно. Выглядит очень болевотно. Не знаю, как вы еще держитесь. Ой, куколки Барби есть. Лошадка. Можно подругать ее Гриму. Давайте посмотрим, что у девочки в шкафу. Что это? <свистые> <свистые> это личный дневник, это личный дневник. Что написано? Тут были Лера и Катя. Тут была Даша. Катя Клэп звони. Катя Клэп, поняла? Звони! Тут кто-то тебя призыв оставил. Даже номер написали. Даже написали номер. Really. А в этом ящике пусто. Но тут, видимо, была приклеена тетрадка, и кто-то ее вырвал. Ну ладно. Ой, смотрите, синтезатор. Я могу на нем поиграть. Давайте, я не знаю, как это сделать через потолок. Давайте попытаемся сыграть реквием. Ты. Да нет, это не то. Ты. Ты, ты выехал ящичек, я обосралась. А -а -а, даже одной рукой могу. Что у девочки в шкафу, номер? Number... Ой! Я просто не смогла открыть, селенок не хватило Ну, тоже, собственно, одежда у девочки Причем, я смотрю, весь бюджет семьи ушел на мамки на Сваровске У всех остальных все достаточно простое, даже потертое местами Мать, конечно, в этом семействе молодец Ну и третья детская комната, зеленая Мне очень нравится зеленая комната Но тут как-то даже, я не знаю, просто, наверное, рабочая зона для детей Тут диванчик у них Опять стул Кстати, я брату купила стул такой же расцветки только более ну, крут, крутой вот. Ну, тут, в принципе, такая простенькая комната оказалась. Тетрадки, в общем, такая школьная комната, где школьники могут делать свою работу. Всякие задачки, книжки, карандаши, кисточки, древний мир там вот всякие вот такие вот буренки. М -м, лайк с буренку поставь. Че ты, как не свой? Ладно, надо вернуться в спальню Я хочу все-таки попытаться вернуться в свое место, то есть перевернуть все Мне кажется, что это просто какая-то кислота И теперь я сделаю попытку лечь спать Вдруг это какой-то просто сон Это был всего лишь страшный сон, ну и кислота какая-то. Пишите в комментарии, как вам такое видео, как вам такая идея. Пишите хэштег «я досмотрел до конца», если вы досмотрели это видео до конца. А также пишите хэштег «меня чуть не стошнило», если вас чуть не стошнило. Потому что я, когда монтировал этот ролик, когда я его снимала, мне постоянно было плохо из-за того, что все вот вот так вот, вверх тормашками, я вверх тормашками. Это реально какая-то кислота и дичь. Но я рада, что все это закончилось. Я надеюсь, что идея этого ролика вам понравилась, потому что... Когда я ее создала, мне показалось она очень интересной и необычной Я, по крайней мере, такого еще не видела Поэтому надеюсь, что вы меня за такую идею поддержите лайком и подписочкой на канал Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро Всех люблю, всем пока!